Ну, места много вроде. Ну, засыпать ее только вот и все, и будет конечка до 19. Почему-то взяли туда 19, увели там, хотя там и 7 и 11 маршрут есть. Была, какая -то, какая -то да? В... Она внизу была, да, и она сюда вот потом как-то начала даже сюда проходить. Она. А сейчас куда Увели направо туда ее, вверх, Конечно, и повезли, ну, до этого, до того поселка, до конечного, этого, до железнодорожной улицы. Хотя вот именно туда ходит и семерка, и одиннадцатый маршрут туда не ходят. Там вообще прям можно его просто взять, ну там, блин, 200 метров развернуть его, взяли наш маршрут туда, увели его. Ну да. да. А если бы его такой по кругу, вот по кругу, ну его закольцевать, да. это же целая проблема. Там, там, там, там тоже у нас не проехать, не пройти. Вот ну, у скидывали, проблема. спутили это сами эту да. улицу. Но все равно, там сколько машин ездило, уже все, это утрамбовалось. Вообще бы, вот, конечно, же... в идеале это было 15. хотя бы сюда, вот 19-й, дотащить, чтобы он здесь там вот Одна была, остановка, тоже там а? ничего да? Да, одна вот. Одна остановка. Вот, да. Да. Одна остановка всего, но это как разгрузит вот, вот наш вот микро... Вот он уже вон, видите, как разгрался, он большой, плюс еще вот оттуда вот, этот весь. Дачный поселок, они вот отсюда выходят. Мы сюда придем, да? Я получу Я получил от вас письмо. Мы там посмотрели, предварительно я там переговорил и узнал, что вообще город планируется по генплану, по всем, по всем этим делам. Но ну, в принципе на сегодняшний день я так понимаю, что вас интересует это, естественно, дорога. Да. Дорога, конечно, дорога. Нет, ну, вот смотрите, давайте мы перечислим вот вашу проблему. Это дорога. Вы, Это почему? Потому что в той, в той, в той части, которую вы написали письма, там вот, письмо, которое, да, вот, заявление обращение, mm -hmm. там было написано, что э, дорога-то, а у вас необходима, делать дорогу. Там больше ничего нет. Сейчас и маршрут, вы... И маршрутные. Нет, нет, нет, нет. Нет, там. Нет, нет, письмо пишет. Да, по дороге, да. письмо Значит, теперь. Не-не, ничего страшного нету. Я просто говорю, сейчас дорогу скажет. Теперь к дороге, например, вы дополнительно хотите, чтобы все-таки здесь была остановка. А так я понимаю? Маршрут. Продлили да, маршрут, вернули. Да. Да. Да, ну, да. да. 19, маршрут. 19 маршрут. Закон изъят Понятно. Дорога, маршрут. Еще вот проблема, значит, напора воды. Я так понимаю, да? Вода у нас нормальная. А света. Трансформатора у нас нету, не тянет нас. А, свет Свет не тянет. С водой нормально у нас анклав здесь, водопродукты, дай Бог всем кажется. Напор, значит, мы напор, мы напор, будем, напор, будем, напор электроэнергии ну, не короче, хватает, значит, используем бытовые не эти, как, как, как его... Надо такую программу принять, уже договорил Манжиков Валентин, на, Наталья на, на, на вчера говорил. надо такую программу принять, окраины города, как Рыки России, типа. Вот ну, такое, окраины города, для Калмыки. Для чего? Маленький городок, но самая стыдоба. Что мы так хреново живем в отношении Аркасовского края, Аркасовского, я просто часто ездил и видел, как живут люди. Это мы на юге хреново живем, если честно Мы ну, незаслуженно. А я хочу сказать, да, чего? Я а, вчера подождите, можно женщина? без эмоций? А краяны города? Для чего? Магистраль должны быть доказан, достижаемо, закольцевать. Даже трамвайную линии сделать кольцевую трамвайную. Ну ладно. Это, я, конечно, я, слишком я, высоко. Я, да, я, да, я, да. Я Не надо, хотя бы сделать. И как Керсанулюжина космогония. Ну а еще захочется. Да, да. Надо, чтобы каждой контакту улицы Были такие асфальтные дороги, хотя бы жесткие асфальтные дороги. И свет был. Я хотя бы через два параллельных. И, конечно, санузел. Она будет, конечно, санузел, должно быть, допустим, наш на улице. Здесь будет конечка. Там дачный поселок, они будут приходить по улице, там один фонарь повесит фон... балки, и будет классно. Женщины, дети ходят, но я безбольный, не могу на них смотреть. Мы не очень жили, они еще хуже живут, чтобы они могли ночью пойти через балочку. Дети, же видели? Монах с халимом, он волчин. я мадам олз, да? а ходят они оттуда. Знаете, как мне больно смотреть? Да чего мы запустили? Там люди живут годами, сутками. Не могут дойти до этого. остановка будет, им легче будет. Если здесь будет остановка, конечка, то здесь будет все, инфраструктура подтянется. Чай, май, остановка. Люди будут смотреть. Видите, здесь остановка сделали. Мы... Эту детскую площадку построил человек наш. Это не город сделал, вот этот человек где живет. Он деньги вложил. Не-не-не, да. здесь, здесь свет провели мы сами. Вот столбы буквально по 5 тысяч. Газ провели сами. Воду провели сами. На частный водопровод, анклав. Тогда зачем нам правительство? Скажите мне, пожалуйста, Какое? зачем она нужно? Если мы дорогу еще проложим, то мы можем отделиться от, от листы, от вообще от России, может быть. Жить будем для себя, платить будем за коммуналку. Зачем тогда мы нужны все? Если мой, так, это судить так. Мой, так, осудить, так. Леша, Раз мы леша, сами делаем. Леша, а мы сейчас леша, просим, леша, то, что нам по праву положено. Извини. Сергей, успокойся. Сейчас политику на гнать загрузишь. Я вам об этом говорю. Знаете, уже надоело, я, смотри, я с 6 микроса переехал, вот дом построил, за свои деньги. Видите, какой скромный дом? За свои трудовые построил, за зарплату. 6 лет строил. Мне ни рубля не ни своровал, нигде. Я честно, трудом менеджером работал, мне за это платили. Я поездил городам, спал в Камазах, по пол месяца и заработал. А жил я в общаге Вьетнамской. Три на четыре комнаты Чисто было с двумя детьми. Представляете, yes. уже... Давайте так, уважаемые сооруженники, я обращаюсь к вам. Прежде. Почему? Потому что, вы поймите, люди, которые к нам пришли, не идут в Курал, не идут в городское собрание. Эти люди идут в Государственную Думу. Соответственно, это совсем другой уровень уровень федерального политика. Вот Николай Ирнеевич представляет КПРФ. Вот я вижу его, я понимаю, что это человек от партии. Он мог сделать для нашей республики? Да нет. Я считаю, он мог бы больше сделать. Но мы его не выбрали где-то, не поддержали. Он сейчас находится в известном месте, в руле. Он политик республиканского масштаба. И меня это устраивает. Вот он и вчера была, например манджикова да я ее избиратель я ее избирал именно она мой и я тоже хочу чтобы она оставалась почему потому что у нас в республике накопилось за время последних 30 лет которые мы вот строим, столько проблем ребят просто ну не разгреби вот лёша говорил он говорил конечно не по существу не по теме но он говорил правильно у людей накипело и вы никогда не знаете об этом Потому что вы куда бы не придете, люди не понимают суть происходящего. У нас так задурманили умы наши. поскольку вот федеральные каналы, только и то хоккей, то Украина, то вот эта Олимпиада, то футбол, но и то ли ток-шоу крутнул барабан, и ты миллионер, глупости говорят. На самом деле, здесь же будут люди, Николай Рудевич. Вот передайте своему Геннадию, там, Зюганову, что мы, часть избирателей, конечно, ваши. Я не спорю. Почему? Потому что э, рейтинг известной партии, он снижается, соответственно, потому что народ беднеет, и это понятно. Потому что, если бы не телевизор, мы бы давно проснулись, Просну, про, проснулись и проголосовали. Кто за КПРФ, кто-то за других кандидатов, ну, тут тоже... Ту ну, в принципе, я большой разницы не вижу, что ЛДПР, КПРФ и даже вот эта партия, которая... Вы знаете. Я что имею в виду? Я хочу вам пожелать белой дороги. Вот именно вам, вашей партии. Я знаю, что вы в этот раз наберете очень много голосов. Больше, чем обычно. Потому что, потому что так оно и должно быть. Ситуация меняется в стране. Люди просыпаются. А души мать, это мать. Эти, выборы, эти выборы. Мы знаем, что это при... Главные выборы пойдут в 2024 году. В 2024 году, я не знаю, кто от вашей партии пойдет, что он будет делать. Я может быть. Пожалуйста, не перебивай. Я говорю, опять обращаюсь к вам, поймите, пожалуйста, правильно. Эти люди не в состоянии решить наши проблемы. Почему? Потому что наши проблемы, это проблемы местного бюджета. Местным бюджетом заправляют люди, которые сидят в Балестинском городском собрании. Вот недавно были они, я вам сегодня скинул запись того, что говорил два-три депутата, но они несли такую галиматью. Вы поймете, потом позже я вам, я сегодня вам скинул просто для, кто посмотрел фильм, не знаю, поняли ли вы, вы сравнение посмотрите, потому что это совсем другой уровень. Я что хотел сказать, партия КПРФ давно, у нас на политической арене. Она еще 17-го года. Вы ее прекрасно знаете. Вот. Леша говорит правильно. Он душекоммунист. Да, мы совки, мы советские, еще как-нибудь. Но не все. Но не все. Я, например, не сторонник вашей партии. Но я поддерживаю ее. Потому что в ваших рядах я вижу человека, за которым будущее моей республики. Я так бы хотел. Он стоит за вашей спиной. Его зовут Санал Убушиев. Запомните это имя. Это будущее Калмыкии. Если его не Срубят. Или что-то не сделают с ним. А с ним могут сделать что угодно. Поэтому, я знаю, они сюда пришли не обещать. У них нет денег, чтобы выполнять, выполнять обещания. Я сказал, они пришли для того, чтобы в будущем помочь нам принятием законов, которые будут учитывать наши интересы. Вы понимаете, зам, передо мной стоит, почему симпатично мне сонала фигура. Я давно слежу за ним, не так давно, но и вы знаете, что он сделал для нашей республики. Совсем немного. Он недавно появился на политическом небослоне, но сразу стал звездой. Почему? Потому что он юрист. Потому что мыслит нестандартно, неординарно. Почему он пошел в ряды КПРФ? Да потому что ему нужна поддержка. Вот. Николай Арнич собрал хорошую, хорошую команду. У него есть люди нашей республики, которые абсолютно неравнодушны, что происходит в ней. И я благодарен вам за это. Я благодарен, я считаю, что, вот я считаю вашим, белой дороги вам. Я хочу, чтобы в ваших рядах, вот если персонал пришел к вам, я не думаю, он вам попутчик, это я, об этом я уверен. У него совсем другой вид и тип мышления, у него другие, другие представления о жизни. Очень созвучные имени. Хорошо. Я вчера, вчера говорил, я еще не закончил. Я, я еще не закончил. Я людей. хочу сказать, еще раз, ребята, поймите, эти ребята идут бороться за наше будущее. И если они выиграют, тогда что-то будет. А так они нам ничего не могут дать. Я не думаю, что господин Миронов выделит деньги, а господин Зюганов здесь на катке сделает нам дорогу вместе с Жириновским. Такого быть не может. Вы знаете, вы уже писали, я читал ваши письма господину Жириновскому. Это абсолютная глупость. Жириновский? Здесь. Я вас умоляю. Здесь. Да, сейчас нам я, нам вам, послушаем. Скажу, я вам скажу. Я давай. вам скажу. Я просто сделал вы, это давай, вступление давай, для давай, того, давай, чтобы давай. вы поняли, что происходит. Я считаю, что вы, я благословляю вас на этот путь. Особенно вы, тебя ну, сама. Нам я нам хочу, чтобы ты выиграл. Хотя это нереально. Ты слышишь меня? Ты слышишь меня? Я считаю, что эти выборы ты Обязан был выиграть, но, к сожалению, бюджетники, бюджетники пойдут и проголосуют. Я хочу, чтобы ты убедил этих людей, чтобы они пошли на выборы. Очень важна явка. Явка, неважно, кто за кого проголосует. Пусть молодые голосуют за зеленых, старики за красных. Я буду голосовать за яблоко, но там объясните людям, что там две бюллетени. Там два выбора. Вот лично я, как партия, голосую за яблоко. Объясняй, почему. Потому что там хороший список, который больше мне подходит. Но я голосую за вашего кандидата, и это второй список. Я желаю еще раз, я вот на этом заканчиваю, но хочу пожелать вам еще раз, с белой дороги, ребята, бейтесь до конца. И выигрывайте, попробуйте выигрывать в Яблоке. Спасибо. Значит, первое, значит, так, я сразу вам хочу сказать, мы приехали сюда, вас не агитировать. Сразу говорю. Отношение э, вы пригласили нас. Мы сюда приехали для того, чтобы эту проблему каким-то образом решить. Поэтому мы сегодня и здесь находимся. Значит, я, мы сегодня с вами определились, какие болевые точки, которые здесь у вас находятся. Это дорога, остановка, значит, так, и электроэнергия. Я вот как бы слышал, что вы сказали, я понимаю, что вы в Курули сейчас до сих пор работаете. Курали, и в таком случае, раз мы начали, я скажу, мы получали уже ответ. но ну, абсолютно неадекватно. А рассека? Нет, от мэрии. Мэрия нам писала отписку. Вы всегда же понимаете, пишут. электрические нет, сети. Не-не-не. Нет, да нет, нет, нет, нет. эту работу, эту дорогу надо смотреть в комплексе, как она должна быть. Я не дорогу имею в виду, а освещение. Я имею в виду дорогу, освещение само собой. Тут нету трансформатора, это однозначно. И вот здесь не должно быть по агент плану три трансформатора на этой стороне. Но они все ушли на юг. Я знаю. И там тоже без коррупции не обошлось, без давления, без лоббирования. Это мы знаем. Вопрос следующий. Чтобы построить сюда дорогу, город нам пишет теперь следующее. Они раньше писали так. Денег нет, но подождите, все под контролем. Все под контролем, вы терпите. Да, да, да, это любимая, вы знаете, кто сказал, и ее патриоты тоже так говорят, партия. Вот, проблема заключается в следующем, ответ был следующий. Вот последний раз, когда мы писали, получили адекватный, ну, как бы казалось бы, ответ, но абсолютно чушь, да, они сказали, что здесь нет канализации. И, соответственно, здесь нельзя проложить дорогу. Правда, здесь нет канализации. Ведь это все должно решать в комплексе за 30 лет. Наших налогов хватило бы не только на канализацию, мы, мы могли до троечки дотянуть, это правда. Но нам не продолжили канализацию, и теперь это причина, чтобы нам отказать. Я вам покажу, если хотите. Нет, значит, я, официальный я знаю, я официальный ответ, что вы построите дорогу, потом начнете ее ломать. Но здесь еще одна проблема. Связана с предыдущим руководителем, да, когда он строил здесь вот этот гигантский проект, который были потрачены на наши колоссальные средства, которые были известны. Да. Через улицу Хашуево-Хашутовскую проходит труба. Вот та знаменитая труба, которую ну, как бы все говорят, за что он попал в Совет Федерации, наверное, я так думаю. Труба, она пустышка, она никогда не заработает, это я знаю, почему-то. Я пытался ее врезаться, я нашел концы, это абсолютный э, лохотрон. Труба проходит по улице Хашевутова, и она пережизает все. То есть, если даже эти жители этой стороны захотят пойти туда, с канализацией, даже за свои деньги, они не смогут проскочить ее. Она огромная в размер, она просто не пустит они не смогут пройти через них. Соответственно, проблема на проблеме. Проблема не решена ранами. Но это им причина отказа. И это правда, я вам покажу ответ, если нужно. Затем, чтобы решить проблему, вы понимаете, мы... Мы знаем, я знаю, почему мы получили вот это вот. Мы просили у президента Российской Федерации. Я прежде три года пытался, потом понял, что мне надо делать это действовать сообща. И несколько человек позвонить Прямо вот купа, и вы знаете, да, там мой, все мони мониторится. И в результате нам кинули окрошку. То есть не асфальтную дорогу, а то, будет, что от нее осталось. Вы понимаете, что эта окрошка сложный рельеф, мы ее через год укатаем. Там ничего не остается И будет еще хуже, потому что окрошка налипает на шины И соответственно будет выбоенный Это будет опять буйрак. и опять этот цирк Который называется Эх, дороги, да? И вот я вам говорю, помимо этого Тут проблема заключается в том, что у нас район большой он, да, ну так, в масштабах города небольшой, но для нас это большая, потому что вся инфраструктура построена нами. Она сделала кое-как и, ну, да, за свой счет. Соответственно, мы не сходили вот по тем генпланам, которые нам показывали вот эти одухотворенные архитекторы в начале, ну, конце 90-х. Это абсолютно не то. И у нас по одной стороне, допустим, есть столбы, а по другой нету. Вы, мапоэти, я сегодня им скинул всем южную сторону, там абсолютно другая картина. Потому что южная сторона, хорошая работа депутата, я говорю, может лоббировать. Они перетянули бюджет города на себя, и, соответственно, Скрипкина я сегодня ребятам показал. И Скрипкина вот на одной улице стоит две. Подстанции, две подстанции. У нас на один огромный район, который на все северо-западные, да, вот, начиная до девятой. И соответственно мы и та часть города, вот именно тот район, который увел у нас дорогу. Не совсем законно, правильно Леша говорил. Да. Соответственно, та часть города, когда увела у нас дорогу, это не важно, она тоже сидит на этой подстанции. Я был в энергосетях, Я разговаривал с Баттером Вячеславом Вячеславовичем, потому что хорошо знаком с ним. Он выходит из нашего района, поскольку он Какой сам... Батер, а это вот э, начальник Российский по городу. Я был у него, мы составляли разговор. Он он мне объяснил, короче, совсем по-другому. -по Здесь не так давно, месяц-полтора назад, были, был этот представитель как там, ЦУРа. И он совсем другую информацию дал. Потом был э, Доржиев, депутат, депутат Убушаев и депутат Первеев. И они абсолютно друг, глупости говорили. Они вообще сказали, что мы в очереди за окрошкой стоим 121 -ми. Понимаете? И когда мы позвонили Путину, Точно. Мы, мы разработали, любите, разработали план, и, видимо, для него, не для нас сделали эту дорогу. Ее сделали, а отличие попадали. от других, подожди, Алексей, очень хорошо укатали, очень хорошо, прям как асфальт. Видимо, они сделали, видимо, видеоотчет. Приехали тут, к нашим пожилым женщинам зашли, ночью сняли. А до этого приезжал телевидение, но не выпустило репортаж. Да, потому да, что там сумел, была голая правда. Мы говорили. У людей накипело. Да, и да. накипело за три лет. Нравилось, то, что мы говорили, не хотим жить в средневековье. Мы хотим жить в нормальных условиях. Понимаете, Николай Ильич? Я понимаю, что вы не были в этой части. Хотя я вас помню, видел, вы шли по этой дороге не так давно. Ну, как давно. Я, я помню в начале 2000-х. Вы шли вот именно мимо моего дома по Янтарной. Но это было давно, неважно. Вы же по-разному бываете везде. Вот. Я помню, что Нет, с тех времен все, все, что обязан город делать, вы знаете закон. Он обязан это делать. Мы вообще только за подключение, больше никак. Но мы и газ, и воду, все, как, как обычно. Я считаю, что это макинация, коррупция и все такое прочее. И государство, тратя колоссальные средства, на, допустим, на сирийскую помощь, на украинскую помощь, Донбассу, Мамбасу, отнимает у нас. у нас. У нас, у которых своими налогами сделали. Я знаю, что на дорогу с каждого литра бензина мы платим определенную сумму. Сержа. То есть до 12%. Подожди. Я говорю, аргументирую, да? Я, так я так знал, говорю так, что э, это касается всех. Я ходил чиновникам, я пытался им объяснить, что, что это несправедливо. Несправедливо, который сегодня скинул всем репортаж, где 12, э, 4 года позже нас улица, давно уже заасфальтировано, то есть улица Скрипкина. Я им показал улицу шестого проезда, то есть там полно магистральных улиц, на которые нанизаны остальные. Проблема опять заключается в том, чтобы эта дорога, допустим, мы сделаем асфальт, но асфальт сам по себе, ну как бы мы его тоже, даже асфальт мы загадим, потому что все будем шинами грязными ездить, начиная, да, оттуда, отсюда, отсюда, и мы будем выскакивать на асфальт. Соответственно, наш асфальт превратится в хлам через очень короткое время. Что я прошу вас? Внести в эту программу, чтобы по улицам, первое, что нам обещал депутат, кстати, он будучи здесь, депутат Пекарь, пекарь. Доржиев, да, депутат Доржиев обещал нам Хавриндун. Это была запись, я могу дать вам запись, мы записали эту встречу, и там написано слово-слово, что Хавриндун сделает окружку. Я еще вам скажу, что когда я в шестнадцатом или пятнадцатом году вернулся, в Алистинской ну, панораме, что, это, а, что, это рупор города. Люди, я думаю, что в бюджете есть, города, скажите, не, я обычно сейчас смотрю вы? бюджет города, там мелкими буквами написано, вы наверное, наверное говорите, что улица Ковынь получается... и улица хаврин а, которые да, также да, относятся да, к оратор, сказал, также будут засыпаны щебенки. Но щебенку можете... увели на ту сторону, на ту сторону и в тот город. И сделали маршрут туда. Я объяснял и всем объясняю. Здесь искусственный водораздел, здесь проходит балка, здесь идет начало реки Эльстинка. И здесь сложный рельеф, почему? Потому что эта балка рассекает огромный район северо-запада на половинке. То есть мы отходим как аппендикс, та часть остается там, эту часть нельзя закрывать. Почему? Потому что там, если построить дорогу эту, она получилась как дамба. Искусственная преграда. И, соответственно, получается, все паводковые воды, а их немало, они движутся они в том направлении. Дорогу. Они движутся в том направлении. Соответственно, когда они построили мост, незаконный мост, как мы считаем, мы читаем, я ходил в архитектуре и, и, и требовал, чтобы убрали его. Но там ничего, кроме пустых разговоров, я не получил. Потому что это экология. Я вам скажу, за 6, между 6-й и 4-й улицей два родника в, этом, в, этом, в этой балке. Да что это превратилось Хом. нету этих родников соответственно мы порождаем сами э, проблем потому что люди которые занимаются застройкой они точно это делать капли вы знаете да? соответственно когда балка вода не уходит подожди я поднялся объясняю проблему эта проблема касается на всех. вы ж понимаете меня? вот когда вода не уходит она стоит здесь начинается что балка заросла камышом соответственно это грунтовые воды. Она уходит под наши дома. Рождается проблема с домов. То есть те, особенно крайние дома, которые находятся ближе к Балке, начинают э, попадать в аварийное состояние. Это очевидные вещи. Это знает любой архитектор, любой геодезист. Это, это а, таблица умножения. Но нам никто никто не говорит, не объясняет. Эту дорогу провели без нашего ведома. Незаконно. Я знаю, что здесь начальство водоканала по, поучаствовало очень активно. Потому что там же жив, живут родственники и один представитель водоканала. Вы, наверное, знаете. Галяя, э, Гаджаев. Гаджаев. Вот. Да, да, Айс. Айс. Я знаю. Он там живет. Я знаю, что и сам депутат, который приходил, да, Петр Петрович. Павел Павлович? Убышаем. приходил? Да, он приходил и сказал, вы вообще ни на что не рассчитывать Мы не можем ни продать, ничего сделать с этим. Я сегодня был на Скрипкино и снимал для, для района фильм. Вот я показываю, как должно быть в Магристральной улице и как у нас есть. Что у них есть, что у нас нет. На одной улице Скрипкина две подстанции у нас на огромный район одна подстанция. Я показываю вот это. Хорошо, Хорошо. Хорошо. если вы еще так считаете. Хорошо, нормально. Нормально, я согласен.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 я просто говорю, если сложить вот это за 30 лет, сколько наши женщины, наши дети проходили от, от отсюда до остановки, да я думаю, можно дойти до Марса и вернуться обратно. А можно уже опять, наверное, выйти за пределы галактики. Это огромное расстояние, город не чешется. Я тоже им говорил, надо, почему вот этот район обидели? Здесь живут такие же люди. Вот они. Их им обидно. Почему им вообще ничего не дают? Им даже лампочку, которую они повесили, Хорошо, и то заставляют выключать. Почему? Они летом, летом, не могут даже холодильника включить на напряжение 140. Нормально, правда? Я знаю ваши проблемы. Я был у вас. Это, Это самое, самое тяжелое положение. У нас еще есть этот район. Вот они, когда забрали дорогу, они протянули ее до железной. И там тупик. Дальше город не идет. Я вам серьезно говорю. Потому что дальше некуда строиться. За балки начинается салон. Город может двигаться в этом направлении. У нас тут даже нарезаны участки. Вон часть этого. Вот люди Если, Если нет дороги, дороги это отели. Это то, что нам помогает. Сделать жить в Прежде всего дороги. Без дорог никак нельзя. Вы смотрите. Вот это дачные поселки. Там три поселка. Они ходят через нас. Я живу в начале Янтарной. Норма прав. И я вижу, как наши бедные женщины каждый день ходят с этими сумками. После Почти, работы, да, загруженные. да? Вот это расстояние. Да. Дети, вы померьте дети. шагами. Да, да. Вы Допустим, поймите, мы что мы наши дети. дети вот отсюда вы до 24-й школы добираются на круглый, пешком, этот, потому что, что, это что, это что это деньги, которые надо дать им на да. дорогу, мы потратили на строительство домов. Да, дети наши. У нас тут живут инвалиды, у нас тут живут ветераны и ничего. И, и пишет, и просит, и в ответ тишина. Вот за это, это время, как? я знаю, сколько мы налогов заплатили. Мы можем сесть и посчитать. И вы получится космическая да, птица. Да, последний, последний аргумент Последний аргумент У меня там сестра живет да слушаете, что Каждый угол живет. за уголочек Кому угол, за за а не заосвятил а вот а вот здесь оказывается 30 метров сказал Что эта дорога стоит 30 миллионов но он даже не поленился. мы не про... посчитать, что мы не просим километр, дайте нам частями, до, Тенгрин... до Тенгерил в этом году, следующий угол да, да, Хашиутовской, и так делайте все время, а у города полно бута, чтобы, вот сколько ломается, сколько у нас разрушено всего, берите, ломайте, везите на улицу, джангарчи дорогу подъезду к нам на улицу таганхал на улицу теген Хошутовская. это все сделано за свои деньги вы что думаете у нас зарплаты большие больше чем ваши Недалеко далеко не так у нас много обездоленных людей бедных и мы когда слышим и видим по телевизору как раздаются наши деньги когда строятся трубы вот эти пустые мы мы в гневе. Мы вот сейчас стали собираться. Мы. Это люди доведенные до отчаяния. Это власть уже давно, давно своим поведением сделала так, что это стал остров невезения. Этот участок превратили в гетто. Этот район сделали им в ничто. Нас не считают за людей. Нас не считают ни за кого. Но мы просыпаемся. И... Вот эта социальная напряженность, которую они добились, выйдет боком. Мы можем пойти взорвать тут мост, если надо. Мы можем перекрыть дорогу туда. Мы пойдем на, если надо будет, на улицу Скрипкина или на улицу Хаши. Вот сегодня я был там, там ложат асфальт. Нам говорят, нет денег, а им ложат. Чтоб шоколы в 91-м году, как мы начали. Я знаю, они нарезаны после нас. Мы нарезаны весной, они нарезаны осенью. Это совершенно разное. Раньше в советское время, или когда, вот когда мы были совками, нам сказали, все по очереди. Все по очереди. То есть тот район первый газифицируется, потом он асфальтируется, и канализируется, и все такое. И вода, и все такое. Потом доходит наша очередь, мы вторые по очереди. Мы были так. Нам пришел суд депутат дожив Мерзко и глупо оболгал нас, что мы якобы бегали и просили эти земельные участки. Он так и сказал. Бураку. Я не знаю, я не знаю, вот кто из вас ходил и на коленях вымаливал эти участки. Вы знаете ситуацию 95 91-го Страна разваливалась. Горбачев своим не очень умными решениями довел страну до коллапса. Гельцин воспользовался этим. В результате мы остались ни с чем. Все, Лобби что за... сделали наши родители, на... мы сделали. Ушло в их карманы в их руки. Мы остались ни чем. Мало того, мы вложили все средства, которые заработали, сюда. А осталось, все это осталось ничем. Руинами, руинами. Руинами, потому что это наше счастье. Здесь вот, смотрите, наши дети, которые не заслужили такого отношения. Это уже не дети, Да, это наши внуки. И на, у нас много людей, которых уже отнесли на погос. Так и не получивших простых благ, комфорта которые они заслужили своими, своим, своим трудом, своим мозолями. Вот здесь люди стоят, которых я называю соль земли. Не надо их больше так с ним. Не надо. Впереди не только этот год, впереди 24-й год, и мы просыпаемся. Нам надоело это. Надоело, когда в наших карманах пасутся, а нам говорят, нет денег, вы держитесь и дальше. Не можем дальше держать. Тошно жить в этой стране. Наши дети уезжают отсюда. Вы знаете, наши люди вынуждены быть прислугой в Москве, чтобы заработать какие-то деньги. А почув, как живут нормальные люди. Уезжают отсюда. Калмыкия опустеет на наших глазах. И я знаю, вы, этого, эту, вы знаете эту проблему? Проблема вот она. Вот она. Моего, заводов, а у каждого в карман нет, залезла это, эта что, власть. Нет, нет. Каждого из нас эта власть сделала нищим. Каждого. Я знаю, как они живут. Я бывал в их домах. Я видел, как они живут. И дороги, которые чинят, и на которые упитаются колоссальные деньги. Потому что они ездят по ним. Мы, по нашим, к они в гости не ездят. И поэтому им начихать глубоко, начихать, что мы здесь и как мы. Но, я говорю еще, социальное положение наше очень тяжелое. И мы устали, ну, я говорю, от имени этого народа. Эти люди мои соседи, я за них душой и сердцем, и они, я понимаю, что начали слушать меня. Мы начнем, мы начали, и мы продолжим. Я говорю, вот еще раз говорю, если вы услышите нас, здесь ваш избиратель, вот он стоит перед вами, убедите его. Сделайте так, чтобы они наконец перестали слушать начальство и идти голосовать за единую Россию. Нам Может, нужны что, реальные вещи, даже нереальные не дела. Прокатит. Вы нам без пустых обещаний дайте слово, что вы за нас в дальнейшем. Как за себя, как за своих земляков, как за нашу калмыкию будете биться. Вот что я не хочу, Николай Спасибо. И желаю вам пути Серега, светлого. Очень рад, что вы познакомились наконец Я, я знаю, я давно с вами.